Друзья, всем привет! Нахожусь я в Кальпе. Это туристическая деревушка в 130 километрах от Фалесии. Здесь есть местная достопримечательность, скала и фач. Вот на нее я и поднимусь, и поделюсь с вами своими впечатлениями в этом видео. Вот здесь указано, что в такой обуви, в слабенькой, нельзя, дроны запускать нельзя, младше 18 нельзя, ну и э, опасность падения. Все эти радости нам предлагают, начиная вот с этого туннеля. Thank yeah. you. самый легкий наверное участок этого маршрута посмотрим что будет дальше с конкретного места дорога раздваивается. если идти направо то можно подняться на самый верх мыса и фач если идти налево здесь же дорожка такая легкая то подняться на мыс карбинеров но мы пойдем вверх да. здесь еще такой крутенький подъем а надо нам попасть вот Ну вот да, я все влезу по вершине Но еще осталось достаточно Ну а конечно, такой Требует...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 нужно пользоваться цепью потому как с такими камнями здесь вступать к тому же скользки Спускаться, насколько я понимаю, еще будет интересней. Вот уже несколько метров осталось до самой вершины. Спускаться действительно тяжелее. Ну вот, друзья, поднялся я на самый верх мыса. Фач, скалы и фач, виды, конечно, прекрасные, но я не знаю, стоило это того или нет. Тебя в кальпе, конечно, имеет смысл, потому что здесь особо себя занять нечем. Но вот приехав специально, как бы, я думаю, что не имеет особого смысла, потому что снизу, даже поднимаясь, виды, это мне как бы сказать лучше, чем на самой вершине. И вот спуск, который оказался Действительно сложнее. Как оно и должно быть. Вот такие вот. Вот здесь красные указатели, правда уже со временем стертые означает Маршрут повышенной сложности. Ну, здесь это еще. Вообще, можно сказать, сложности никакой. Просто по мне уйдешь. Но есть участки, действительно, довольно-таки такие, ну, тяжелые, могу даже так сказать. И людям пожилым, или с проблемой с ногами, или детям маленьким, я бы, конечно, не рекомендовал такую экскурсию, такой подъем делать на скалу и фач. Друзья, ну что, закончил я свой подъем на скалу Ифач, иду вниз, спускаюсь вниз, и что можно сказать, какие выводы можно сделать. То есть для детей до, точнее младше 18 лет, нежелателен подъем после туннеля. Сейчас я вам покажу, как вы, что это у себя представляет. А до туннеля вот этот участок пройти очень даже можно спокойно, мало того, что здесь виды приблизительно такие же. Ну, оттуда получше, конечно, но я считаю, что игра не стоит цвет, честно говоря. Это мое мнение, конечно.